Приветствую всех на канале UID, с вами Бакумен Кантон. И сегодня я расскажу вам о фишках Photoshop, которые, скорее всего, знают только единицы. Для начала давайте создадим наш документ. Для этого нажмем горячее сочетание клавиш Ctrl-N. Убедимся, что цветовой режим у нас стоит в цвета RGB. И нажмем создать. И первая особенность, про которую я хотел бы с вами поговорить, это использование пипетки за пределами Photoshop. Если мы выберем пипетку на панели инструментов или горячей клавиши i на клавиатуре и просто попытаемся вынести за пределы, она пропадет. Но если мы зажмем левую кнопку мыши внутри программы в любом месте и вынесем ее за пределы, теперь она может копировать цвета. Давайте скопируем, допустим, оранжевый цвет. Теперь он появился у нас внизу. Таким методом можно скопировать цвет из браузера, из любого другого окна, с рабочего стола или с приложения, что достаточно удобно. Вторая особенность Photoshop, о которой стоит знать, это работа с миниатюрами в слоях. Вот у нас слои справа находятся, если у вас их нет, обратитесь в окно и найдите вкладочку «Слои» или нажмите клавишу «F7». Если вам не видно, что изображено на миниатюрах или же у вас этих миниатюр совершенно здесь нет или в другом случае они вам просто не нужны, это всегда можно поправить для этого. Нажмите на квадратик, находящийся сверху справа, по-другому называется «Бургер меню». Мы его нажимаем и выбираем «Параметры панели». В данном открывшемся окне мы можем настроить размер миниатюры, допустим, давайте поставим самый большой, и поменять контент миниатюры. Либо будет показывать только границы слоев, то есть границы слоя, либо весь документ. А давайте поставим весь документ и посмотрим, что будет. А также мы выбрали большой размер миниатюры. Получается, что слои миниатюры стали больше, но у нас видно все рабочее пространство. Если мы поставим границы слоев, тогда все будет ограничиваться только слоем, изображением, которое находится на этом слое. Если вам нужно быстро создать сетку в программе Photoshop, то это легко сделать. Давайте создадим новый документ при помощи опять же, сочетания клавиш Ctrl-N. И зададим ему, допустим, печатный формат А4. Допустим, вы делаете листовочку, и вам надо раскомпоновать элементы фотографии, текст, заголовки. Вы можете, конечно, вручную подвигать все линейки, разместить их, как вам надо, на одинаковом расстоянии. Или сделать по-другому. Вы можете зайти в просмотр, новый макет направляющий, и настроить здесь полностью готовый макет. Здесь вы можете настроить количество Вертикальных столбцов Сколько вам нужно Можете настроить их ширину Увеличить их средник И также добавить количество строк Которое вам требуется И также увеличить их средник Что достаточно удобно При помощи такой сетки получилось скомпоновать вот такую вот простую листовочку о природе Алтайского края, где у нас размещено изображение, текст, заголовок и контактные данные. Давайте выключим данную сетку при помощи Ctrl-H. И посмотрим, как это выглядит. Да, действительно, я чуть-чуть сместил ее влево, надо ее чуть-чуть поправить и разместить чуть-чуть правее. Вот теперь выглядит все хорошо. Следующая особенность, о которой бы хотелось мне с вами поговорить, это применение, точнее копирование эффектов с одного объекта на другой. Это можно сделать двумя способами. Давайте, допустим, левый коктейль, иконку левого коктейля покрасим в градиент. И теперь нам нужно перенести эффекты с левого коктейля на правый. Как это сделать? Есть два способа. Первый более длительный, второй более короткий. Давайте начнем с более длинного. Для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши по слою, скопировать стиль слоя, выбираем второй слой, нажимаем правой кнопкой мыши, клеить стиль слоя. Эффекты перенеслись. Давайте отменим данное действие, нажмем Ctrl Z. Второй способ это зажать клавишу Alt навести на фразу эффекты и просто перетянуть ее вверх. Получилось то же самое, но в два раза быстрее. Давайте снова отменим данное действие и посмотрим, что будет, если просто без зажатой клавиши Alt перенести эффект. Как видите, они просто переместились, то есть они не скопировались, а переместились на второе изображение. Еще одной особенностью Photoshop является то, что изображение можно сохранять прямо из слоев, не заходя в контекстное меню «Файл» и нажимать «Сохранить как». Что нам для этого нужно? Конечно же, первоначально нам нужно изображение. Второе, нам нужно его сохранить в формате PSD в каком-либо месте, чтобы программа понимала, куда ей скидывать изображение. Для этого заходим в «Файл», «Сохранить как». На этом компьютере создаем папку на рабочем столе, назовем ее «Космос», и в ней сохраним наш файл под названием «Марс». Теперь мы заходим в «Файл», «Генерировать», «Набор изображений». Мы подготовились к тому, чтобы сохранять по отдельности каждый слой. Теперь мы можем написать, допустим, у нашего фона вместо «Слой 2» напишем «Phone.jpg». Давайте заглянем в нашу папочку и посмотрим, что у нас получилось. Обратите внимание, что в нашей папке появилась подпапка под названием «Mars assets» и в ней лежит наш фон. Таким образом можно сохранить нашего космонавта в формате, допустим, PNG. Давайте снова зайдем в нашу папку и посмотрим, что получилось. Как видите, наш космонавт сохранился и он не имеет фона. Если вам нужно сохранить целостное изображение, для этого выберите все слои, нажмите Ctrl-G, чтобы сгруппировать наши объекты, и к папке припишите название. Допустим, полный космос .jpg. Итак, снова зайдем в нашу папку. И вот наш полный космос .jpg. Данный способ поможет вам сохранить ваше изображение в формате gpeg, png или gif. Если вы попробуете сохранить фотографию в формате tif или pdf, он выдаст вам ошибку. Давайте посмотрим. Допустим, к фону я задам формат TIFF. Как видите, в папочке появился файл errors.txt. И в нем мы видим, что вот такого-то числа в таком-то месяце, в такое-то время, слой под названием фон TIFF не поддерживается. Также изображение данным способом можно сохранить в разном разрешении. Допустим, если мне нужно сохранить мой фон, формате png но в разном разрешении тогда я делаю следующее я пишу фон png это самое стопроцентное э, разрешение ставлю запятую пишу 50 процентов меняю название допустим фон 1 и дописываю png повторяю это еще два раза чтобы уменьшить качество вот что у нас получилось. Мы вписали фон .png, самое высокое 100% качество, 50% фон 1.png, 30% фон 1.png и 10% фон 1.png. Единственное, что я забыл сделать, это поменять у всех названий. Давайте сделаем фон 1, здесь будет фон 2 и здесь будет фон 3. И нажимаем Enter. Давайте зайдем в папочку и посмотрим на результат. Как видите, вот у нас есть 4 изображения нашего фона, давайте их посмотрим. Значит, первое высокое качество, дальше более низкое, еще ниже и самое маленькое. И последнее, о чем я сегодня хотел бы вам рассказать, это то, что Photoshop имеет функцию определения шрифта по изображению. Давайте в интернете найдем какую-нибудь картинку, на которой есть шрифт. Итак, мы подобрали изображение, это самолет, на нем написано «Аэрофлот». И, допустим, я хочу узнать, каким шрифтом написано слово «Аэрофлот». Для этого я захожу в контекстное меню «В текст», «Подбор шрифта» и теперь я ограничиваю зону, где находится текст. В открывшемся окне нужно обязательно выбрать параметр ввода латиницы, а не японский. И вот Photoshop выдает все похожие шрифты, которые есть у вас в на компьютере. Если добавить галочку «Показать шрифты, доступные для активации из Adobe Fonts», он будет искать их еще и там. Но так как версия у меня не является лицензионной, даже если он что-то подберет, то этого будет очень мало. Максимум 1-2 шрифта он может найти. А то поиск может затянуться на очень долгий срок. Ну, как видите, он не дал никаких шрифтов, так как он пишет, что вход не выполнен в Creative Cloud. А из имеющихся шрифтов подобных у меня практически нету но чаще всего меня эта функция выручает потому что при поиске шрифта я нахожу что-то подобное у себя на компьютере поэтому пользуйтесь и на этом я бы хотел закончить данный видеоурок если вам было что-то из этого полезно если вам было интересно обязательно поставьте лайк и конечно же подпишитесь на канал вас ждет еще много всего интересного в комментариях можете написать, стоит ли продолжать данную рубрику, рассказывать вам о каких-то фишках в программе Photoshop. Спасибо всем за внимание, всем удачи и до новых встреч.